Уверяю тебя, что способы, продемонстрированные в данном видео, действительно отличаются от того, что можно было видеть ранее в других роликах. Всем привет, вы смотрите канал Яблочного Искателя, на камеру говорит Артемчик. Поехали! Всегда мечтал об умных наушниках для iPhone или iPad? Тогда прямо сейчас приходи по ссылке и получи возможность выиграть не только беспроводные наушники, но и Mi Band второго поколения, а также Bluetooth колонку на канале Привет Технологии. Ссылка на конкурс в описании под этим роликом. Во-первых, мы не будем прибегать к методу покупки нового iPhone, если тот же 6s, например, у вас чуть подвисает или не просто тупит, а тормозит не на шутку. Во-вторых, нужды переустанавливать iOS, как это советуют многие а авторитетные интернет-источники, также не будет. Есть в iOS такой замечательный элемент – поиск Spotlight. Да, он умный, классный, имеет много полезных функций, даже любую информацию найдет для тебя и самых недр твоего iPhone. Однако при внесении в твое устройство хоть малейшего изменения, будь даже самое обычное добавление контакта в телефонную книжку, как тут же поиск начинает сканировать систему и вследствие этого начинаются загрузки, подгрузки, перегрузки и так далее. Смотри, что делаешь. Ты заходишь в настройки, раздел серии поиск, где отключаешь предложение в поиске и в найти. Затем ты заходишь в каждое приложение и отключаешь самый верхний тумблер. Но самыми важными являются контакты, ты, карты и напоминания. Здесь тебе нужно отключить поиск в программах. Процесс отключения займет у тебя от 50 секунд до 2-3 минут в зависимости от количества приложений на твоем гаджете. Далее идешь в универсальный доступ, спускаешься в самый низ и отключаешь все параметры в разделе «Быстрые команды». Я не могу быть уверен, замечал ты это или нет, но если у тебя активирована хотя бы одна из восьми функций, то кнопка «Home» может реагировать на выход в многозаправлении задачность, например, значительно медленнее. Теперь разберемся с шторкой виджетов. Тут своя математика у каждого iPhone или iPad. Если у тебя не самый старый смартфон либо планшет, то оставляешь 2-3 виджета самых нужных себе приложений. Если у тебя не самое новое устройство, то в этом случае оставляем один виджет. А лучше не оставлять вообще. Последнее, что необходимо сделать для превращения, вернее даже не так, для перевоплощения твоего гаджета в ракету очистить оперативную память на твоем iPhone. Удерживай кнопку блокировки устройства до тех, пока не появится шторка с ползунком выключения iPhone. в моем случае и удерживай кнопку домой, пока шторка не пропадет вовсе. В принципе это все. Не забывай про подписку на канал и инстаграм, а также делись этим видео с друзьями в социальных сетях. До скорого, пока!